Доброго времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. Показываю вам камни искусственные, те, которые я делаю. Хочу сейчас сделать я клумбу, и мне надо вот такие большие камни. Именно большие, вот такие валуны. Сейчас я покажу последовательность, как это делать, и мой конечный результат клумбы, которые задуманы мною. Хочу показать, как выглядят заготовки под эти камушки. Это у меня пакеты обычные сами и мусор, мусор который собирается у нас дома. Я складываю все это в пакеты шпакатиком, уматываю. Подбираю каждому пакетику какую то трепицу. Оборачиваем каждый пакет вот трепицы такой вот, которая подготовлена по размерам будущего камушка. Есть меньше, есть больше они. Что надо для того, чтобы процесс пошел дальше. Беру обычный металлический таз цемент, я не буду показывать этот грязный процесс, скажем так, и довожу этот цементный раствор до стадии сметаны. Тряпочка, в которой обернуты мои пакеты, я обмакиваю в этот раствор цементный в состоянии сметаны и, и, и обматываю пакеты получается примерно вот такие камушки. Уже почти похожие на камушки какие-то. Да? При высыхании я готовлю раствор цементный, цементно-песчаный. То есть одна часть цемента, две части песка. Размешиваю и еще раз я просто прохожусь и укрепляю эти мои уже похожие на камушки конструкции. И, и еще второй раз я песчано-цементным раствором прохожусь по заготовкам. получается достаточно жесткие заготовки. Это у меня вот одни из не очень больших, а есть и большие. Я хотела... Моя задумка сделать клумбу. И когда через пару дней все это высыхает и обрабатываю заготовки краской для наружных работ и тоже даю им высохнуть. Вот так выглядят заготовки. Потом я еще пройдусь какой-то краской сверху. Пока они высыхают. Камни сделаны, покрашены, уложены, но при... тут приложили свою руку дети. Видите, что они тут разрисовали, уж очень захотелось помалевать И получилась такая горка выходя с крылечка мы видим вот такую горку в колобочке видите, что сделали ну, прям намалевали. намалевали но тем не менее здесь посадила я камелонку вот, вот цветочки как многолетние я хочу чтобы они здесь росли и у меня очень много однолетнего алисума и вот так вот стала эта горка тут приподнята вот они камушки ну, смотри, что наделали а. смех смехом смех смехом это как хозяйка медной горы Такие цветные, смешные Камушки получились вот Дети разрисовали, Ну, ладно И Потом поменяют свой цвет вот так уложены Уложены, мы принесли здесь земельки Уложили, все усядется Я думаю, будет неплохо Тут я еще посадила гацанию, Она уже зацвела И все, если так это Зацветет, то будет Я думаю, совсем неплохо Всем будет неплохо. не уже красивенькая сидит. Тоже только приживается еще, потому что я высадила совсем недавно. Вот горка из моих искусственных камней. Смотрите. Ну, они осядут и будут очень хорошо смотреться потом. Вот Это я сама раскрасила их тут зелененьким, серебристым. Но это дети старались. Пусть, пусть, будет так пусть будет так вот она небольшая горка во дворе Ой, как хорошо зацела Гацаня красотуля ну, я думаю в цвете будет смотреться очень неплохо когда зацветут цветы горка будет смотреться очень миленько здесь из самодельных камушек Конечно, они не смотрятся неестественно. Я хотела, чтобы они были у меня более естественными. Но эти дети решили покрасить. Ну что ж, творите, делайте, друзья мои. Собирайте мусор. <к noir> делайте искусственные камни. Пусть все зацветает у вас. Растет и радует. Отличной погоды. Мир вашему дому.